Ну что ж, всем привет, мои друзья, с вами Банан Йо-Йо и наш друг Да, и сегодня мы играем по IP в Майнкрафте 1.5.2 на сервере, где есть головные игры, ну, мы решили сначала поиграть просто в головные игры, там есть еще Тин-Тиран и так далее. А теперь я тебя разрежу. Да, мы будем пока что только между собой поиграем, попробуем. Да, эй, ты, я, да, тебе да. я к тебе обращаюсь. Да, я сейчас тебя опять разрежу. Да, да. Я король. У меня золотая шляпа. Кэп. Да, ничего нету. Все, давай начинаем. А, убегай! Я да. тебя догоню ее, его. Разрыв. Давай. Ты где, где урод? А, бежу! У меня лаги, у меня лаги. А, а. Беги! У тебя нету шансов против силы. У Зак. тебя нет шансов против моих эндерых рений. Эндеры. Ох ты га, ты бежишь за мной. А, у меня три хп. Что? Нет! Стой! Стой! Ты меня побежал, а я тебя. ты тен, тен, тен, тен, тен, тен, тен, тен, тен, тен. Неужели? Нет. Это не убежишь. Я убегу я буду на это ломать. Волшеб... И сейчас скажи, я одетушки висал, я ламушки висал, вообще под момент будет. Нет. Я хочу тебя слить. Я, я... хочу убежать тебя. Но, а, этого не сбудется. По любасам я тебя разрежу mm -hmm. Ага, yeah. значит на островке решил, да? Э, Нет, ты на месте или у меня такие лаги? У тебя лаги? Нет, у меня не лаги. Ты что? Вот. -то. А я там за сундуком пошел. Ха-ха-ха. Вдруг там алмаз. Ах ты! Что это за фигня? Ты меня на расстоянии бьешь. Ты на месте стоишь. У Мне... меня так уже сейчас шатала У меня, наверное, лаги такие. Вау. Я выиграл. Фа! Ну давай попробуем найти тиран Сколько И пойдем развиваться, да? сколько ты снимаешь? Ну, или мы только начали, мы, наверное, за минуту уже слились. А как ты меня убил? А я ты, не знаю, или у меня так залагал, ты просто на месте стоял, я тебя убил. Ой, я написал. Окей, okay, пиши, я хочу уже написал Так, О, уничтожаем всю одежду. Уничтожаем всю. Я привык луком стрелять. А, да, я знаю, обычно так ходишь, там или с лука стреляешь. И так далее. Теперь я тебя... Нет, нет, нет, нет. <св��> я, как всегда, наверное, первым Первом Я да? <св��> А! Ну, я был прав, как всегда. <св��> я, как всегда, прав. Замутно блоки а -а -а! ломаются? Да, ломаются. Надо ходить. Нет, я остановился. А, ой, ты, гад, передо мной ловушки ставишь. А я бегаю повсюду. А я бегаю повсюду. Не-не-не-не-не-не. Хм. Э, э, почему я ни разу не попал Не знаю, чувак. Не знаю. Ай, я слился. А, блин, опасно. Однако. Ааа! Ты же слился. Да блин, ты меня прокинул на четвертый, на последний. Че, серьезно ли? Лолка! Я выживу, я ничего не вижу, тут темно. Окей, да. Я пока тебе тут ловушек наставлю, когда ты упадешь. Да пошел ты! Да время! Тут скоро блоков не останет! Да тут все равно когда-нибудь до умрешь, тут не вечно. Да? Не знаю. Блин, у меня я подлагануло. А кто об этом не узнает? О чем? я умер. Ты проиграл. А, а, а, Фух, я новый последнем уровне. Стоп, ты упал. Я нахуй. ко мне вместе поплаваем. Ладно. Все. А теперь пиши То есть, А, точно. Ты выиграл? Я выиграл, бугагага. О, смотри, с нами чувак будет. Давай еще раз попробуем. Он не играет. Он просто блок ломает. Я спал. А я на Тиран. тиранов. Теперь посмотри, сколько ты снимаешь. У меня все время Сейчас я отключусь. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, на этом мы будем с вами прощаться. Эта серия у нас просто будет такая пилотная, маленькая как представление, не, не, не. да? Эле, подожди меня, подожди. Сначала цветы понюхаем, а потом все. Ладно, пойдем цветы понюхаем. О, какой вкусный запах. Чего я хочу завязти? Все, тебя ребята. Чего, прощаемся, да? да ну, ничего, дорогие друзья. К сожалению, на этом мы с вами прощаемся. Нанюхался. <brotherly> <s�� Challenge> да. <sharp inhale> да, мы прощаемся. Нанюхался. <sồng> да, ты тоже. Ладно. Если здесь пиво, то можете подписаться на канал, поставить лайк. Позвольте друзей, а с вами были Банан Бердилл и Лорен. Всем удачи, всем пока.